Ну, в общем, это не парк, а практически лес. Сейчас в этом лесу мы и забежим. Смотрите, нормально, сейчас по Не убегайте. Я рядом для арманинжим парк и никак не могла с вами познакомиться. Ну что, мальчишки, девчонки, бежим. Да, давайте речь уже здесь оставить. Понятно, ладно. Импровизированная камера хранения. А вот наш драгоценный мини пробирается через толпу. Чик-чик-чик. Сейчас его сшивут. Сейчас его грузовик с канализацией зальет. Конкурентов много бегунов. Детишки, дороги. Побежали, побежали. В общем, здесь, по сути, не парк, а лес. Деревья, старенькие, дикие. В этом есть своя особая прелесть. Набежим мы по кирпичам. Дикий, дикий, лес. Иногда на дорожках встречаются люди. Но людей много. Игут конкуренты. Игут конкуренты. Город потихонечку отстает. А я уже бывалый. У меня уже закрыта одна карточка. Я не отстаю от тренеров. Да. Но опять же, чем меньше участников, тем больше шансов на победу. Есть вероятность, что я опять перебью первым. На мне это не удалось. Я бежал почти в два раза медленнее чемпиона. А здесь, за тренерами, если они форсажу не дадут, вполне-вполне. Тут Соня такая хитрая штучка. Она может и нагрузки добавить, и ускорение дать неожиданно. О, классно! Вот это самый кайф бегает по таким дорожкам. Вот чувствуешь, что ты видишь лесу. Как шикарно. Не то, что по асфальту топать по кирпичам. Правда, тело Напоминаю, что вчера была смерка и леница. Надо думаю, что это надо просто задавить усиленным бегом. Единственный минус этих дорог это корни, которые попадаются. Надо быть аккуратным, чтобы не выехнуть ногу на бегу. Вот так и бежим. Ну что, надо сказать, что этот парк мне понравился больше всего. Правда, сырую погоду по этим дорожкам не пробежишься. Все будет грязное и мокрое. Все очень кафе убежать Среди деревьев, выросших дико и самостийно. 50 метров от города. Как-то мы странно повороты делаем. По памяти? По, памяти? Ага. по женской или по мужской? По мужской? Ладно, тогда, сп... тогда спокоен. И что? Кто-то кто возмущается? Соня защищает права женщин в пробежке. Соня, я тебе же так уже дифрамбы пропел. Про твою выносливость, спортивность. А с навигацией у женщин, как правило, хуже. Вот Это дорожка не очень хорошо для бега. Камни уложены неровно. И чувствуешь прям подошвами, что неровно как встает, чем надо быть аккуратного. Лучше по кирпичам, чем дорожка для прогулок, большому счёту. Бегать на ней надо аккуратно. А сейчас выходим в асфальт. Обгоняем велосипедистов. Нет, Медленно давай, ездят. Обгоняю. Да не получится у тебя. Сил не хватит. Давай-давай-давай-давай-давай. Не догнал. Перегнал? Молодец. Стой, стой, стой, стой, стой. Молодежь на велике старается не отставать. Вот еще один чемпион я за нами везде. наяривает. Давай, давай, давай. давай. Близко, давай еще чуть-чуть. Будешь -чуть. чемпионом. Не догнал, мы спортсмена. По времени остался последний километр. И я потихонечку начинаю сдавать. Как-то так, вот пошел, дыхание начало, не обеспечивать уходим количества кислорода, но держусь, держусь вот так вот впереди раза скоро добежим, Слово не бежит не сильно, то ли, чтобы с самолюбие пощадить, ой, лошадь, блин, думал, что эта лошадь неживая. Потом я говорю, а, ну все, мы у финиша. Все, ура, финиша прямая. Блин, ну народу жуть просто. Теперь загнаться. Опс, опс, опс. опс. Оп. О! Обогнал, обогнал. Ну сегодня специально наверное, ты сделала, да? Конечно. Конечно. Чтобы дать почувствовать не себя спортсмену. А, вот такое лицо ужасное. После пробежки. Пауза. Что -то, что -то ну вот видно уже. Сейчас вниз. А бежит. Вот-вот появились. Ребята наши. Добегают, добегают. Ура, мы никого не потеряли. Все довезти, все добежали. Самое главное. Сейчас нас разомнут. теперь моя очередь делать то же самое. И... Делал, Ладно, ставлю на паузу и Не успел, не успел заснять, как наши тренера мастерски выпрыгивают. привели нас на турники, а я-то и не шибко готов. Ну, все зависит от того, что, что нам поручат. Если просто повисеть, я, наверное, справлюсь. Если мне помогут допрыгнуть. Так, ну что, какие пытки нам готовят? Пытки сейчас. Начинаем с женщин, потому что им легче. Их пытать легче, не так сильно надо. Ну, допустим, с ногой. Давай, потрыгивай, и ногами, да? Ногу согреться. Теперь упираешь в нее, вот, подтягиваешься. Упирайся, в ногу. О, да. Давай, а что ты не делаешь? пускай отжимаешься, Не можешь один раз подтянуться, 50 раз отжаться. Здесь правила такие, правда? Че халявить? Вот так вот. Пусть у меня в прошлый раз тоже отжиматься. Сжимали на 30. А да, не давай помню, когда последний раз не отжимался. <с> неделю рук такая одна. Но я старался по максимуму. А мы Серия это сколько? Ну, не себя. Понятно. под максимум. Очень осторожно нам там цифры не называют, чтобы мы так сразу не это самое не умерли на турнике. Вот, ребята, все спортивные шик шик надо мне как-то рядом к ним присоединиться вот еще одно упражнение которое нам дают шутка наших тренеров это когда они говорят что говорить про вторую серию еще такую же вторую серию ты хочешь сказать но надо делать прибежал на тренировку тренируйся нас не заставляют так крутиться. Мы так на память заснимем. Вот смотрите, какие тренера нас тренируют. С такими тренерами просто нельзя не стать спортсменом. Просто засмотришься и не будешь, забудешь про то, что ты должен сделать. Ну вот закончилась тренировочка. А, наверное, здесь из парков мне понравилось больше всего, потому что здесь... Организована еще площадка с турничками. Рядом с ней туалеты нормальные, бесплатные. В общем, все здорово. И это не парк фактически, а лес. А сейчас мы стоим в очереди за кроссовками.